Здорово! Здесь ты увидишь небольшой отрывок стринга практика где мужчина рассказывает о появившемся у него чувстве превосходства. А что такое это чувство превосходства? Ну, для меня лично это просто ощущение уверенности в себе в любых жизненных вопросах, в тех или иных. И здесь я решил показать тебе то, как может поменяться самоощущение мужчины и любого мужчины, и твое в частности от того, что ты начинаешь интенсивно и правильно общаться с женщинами. От этого общения ты начинаешь получать вот это вот ощущение, чувство превосходства. И самое приятное то, что это чувство превосходства, оно распространяется и на другие сферы жизни. И можно много спорить, здесь обязательно найдутся ребята, которые напишут, да причем есть самоуважение, самооценка, и женщины, мужская самооценка должна складываться с чего-то еще, там превосходство и так далее. Безусловно, но я говорю свой опыт и опыт многих моих учеников, то есть в моем случае это сработало. Когда-то я реально был абсолютно, я сейчас, мягко говоря, не богат, абсолютно закомплексованным, бедным э, человеком, просто ходячим набором тараканов, э, всевозможных комплексов э, ограничений, рамок и чего-то еще. И в моем случае женщины сработали как такой отличный катализатор, пинок, который включил... Все желания, все цели, все какие-то стремления убрал в каких-то моментах какие-то страхи, то есть он сработал правильным образом. И в итоге моя жизнь сильно поменялась за эти годы, и как минимум в финансовом плане, это уж точно. Как ни странно, женщины стали для меня таким толчком к зарабатыванию денег, а не к тому, как некоторые думают, что они только высасывают из вас ресурсы. Как это происходило в моем случае, я начал общаться в том числе с теми девушками, у которых финансово было все намного лучше, чем у меня. И это тоже меня мотивировало зарабатывать. То есть неважно там их заслуга, не их заслуга. И зарабатывать не ради того, чтобы получать этих женщин. Я уже получил к ним доступ благодаря этим навыкам зарабатывать потому что мне хотелось я видел реально то есть одно дело когда тебе рассказывают что есть то-то тот то -то, или ты смотришь в интернете другое дело когда ты едешь на этой дорогой тачке и думаешь блин это же круто я хочу тоже или она куда-то поехала отдыхать а ты не можешь ты говоришь, блин я тоже хочу то есть и ты, ты это говоришь сам себе та жизнь которой они жили она для них казалась обыденностью а для меня это было нечто сверхъестественное поэтому эти женщины как бы невольно становились для меня некими информаторами о том, как может быть. Плюс, опять же, я общался с их кругом общения, с какими-то их друзьями, мы пересекались с кем-то еще, и я видел, как э, люди живут. То есть, в первую очередь, материально это меня очень сильно вытащило, потому что я чуть ли не в прямом смысле слова открыто спрашивал людей, как они зарабатывают, на чем, что они делают и так далее. Потом, когда у меня уже появились свои клиенты, и многие из этих клиентов были вначале намного финансово успешнее, чем я, я у каждого из них чему-то учился. То есть, как бы женщины для меня стали таким толчком, как снежный ком, который потом э, все больше и больше вот эти вот прозрения в плане каких-то там избавления от каких-то негативных программ, установок, целей, чего-то еще, они все больше и больше увеличивались и наматывались. И, и, в общем, теперь я с этой стороны экрана, а ты пока еще там, и я на своей шкуре знаю, что это за чувство превосходства, когда есть красивая девушка, а этого очень многим не хватает. Самоощущение, хоть ненадолго, хоть на чуть-чуть вот этого вот вкусного, приятного ощущения, что, блин, да, я крутой, я молодец, я могу, я лучше в чем-то. А не того, что обычно люди себя чмырят и гнобят. Когда идет какая-то красивая девушка, и на нее поворачиваются все мужчины в этом торговом центре, ну просто поворачиваются. И ты идешь мимо и думаешь, да, блин, она даже не в моем вкусе. Но принципиально я сейчас пойду и возьму ее номер, там еще обниму, чтобы все видели это. И чтобы это как бы потешило мою самооценку. Да, возможно, это глупо и смешно и по-детски. Но для кого-то это является таким приятным и вкусным ощущением, что потом он начинает дальше уже развиваться в каких-то других моментах. И ты идешь, знакомишься и все круто. Поэтому, ребят, я каждому из вас желаю испытать это чувство превосходства и, собственно говоря, смотрите видео до конца. С 6 по 9 октября я вместе с моими коллегами жду вас на своем тренинге «Практика», в котором каждый из вас это ощущение испытает гарантированно. Среди людей так или иначе лавниваешь там то, о чем Группа там парней идет, там, еще, человека, там говорят, говорят, вот там, смотри, какая телочка, вот там, смотри, какая а телочка. это а вызов, да да, да, да? да, Ну, не вызов, а просто в этот момент я понимаю, что я просто вместо того, чтобы думать там или глазеть, я действую. То есть я подхожу, и ощущение такое, что я просто взлом, ну, взламываю эту игру. И при этом понимание того, что на самом деле все этим озабочены. Ну, озабочены. мужчина озабочена тем, чтобы... Ну, а, ну, найти какую-то красивую девушку, познакомиться с ней, девушки, я тем, чтобы на них обратил внимание красивый мужчина, ну соответственно проявил чем-то добился, и вот эта вся метафория внешняя, где все такие ходят похожие по друг себя, друга, да, такие. ну типа похожие на людей, а на самом деле все хотят ну тракаться, ну или каких-то отношений, Видите, ну было, только, как да, как ну но, около, но, около но... этого, именно каких-то. Короче, именно все в масках ходят, да, титул, да? Да, да, да. А вот все животные хотят именно вот этого. Вот. У меня были ощущения вчера, как у Сереге, тоже, когда идет девка симпатичная, которая мне нравится, я уже, я уже к ней подхожу, и я, потом, и я вижу, что сидят там два типа в, в, в каких-то дорогих рубашках, типа такие на нее, вот так вот, а я, я за ней бегу. И знакомлюсь с ней, беру мне телефон. И вот это кайф тоже. Да, такой же, да который... это еще один бонус, кайф, потому что кайф... ты будешь понимать, что это реально некий такой, скажем, путь к доминированию. Да, это чит и говоришь, что не, можно, а вам игре. нельзя, да, это да. причем, кстати, про Юрина, про мы вспомнили совершенно О. случайно сегодняшний Но это реально прикольно. Да, это еще трудно. один ждоб-бонус, вот это, знаешь, такой некое тщеславие, такое, да. потерь для себя, ну, это, этого всем хочется. Еще да. по самим да. упражнениям, вот, почему я классный, а, когда я говорил упражнение, почему я классный, ну, я девочку выцепил, то есть она очень позитивно реагировала, реагировала. И потом я перевел знакомство и взял у нее номер телефона, перевел знакомство, и таким образом я говорю, говорю, говорю, ну как бы уваливаю, о себе, это, о себе, да, я о себе, о себе, о себе, о себе говорю, она реагирует, реагирует, а потом я говорю, слушай, ну, ты прошла тест, ты выдержала весь этот набор эго моего, то есть поэтому, ну, давай с тобой продолжим, ну, как бы, давай с тобой общаемся, ну, ну продолжим общаться, и уже как бы перевел обычное знакомство, и была очень классная позитивная реакция. А упражнение гения Альфа, ну как бы вот эта тема, которая я в себя носил, вот эту долгое время жевал какую-то свою уязвимость, которая я внешне старался, ну нет, я такой непробиваемый вообще, а когда надо, ну, говоришь людям о своей как бы самой большой уязвимости, и такой, и ничего не происходит, то есть, и наоборот, чувствую да, себя, как плеч, да, плеч, да, груз плеч, и, и ну, вместе с этим, наоборот, чувствую себя еще сильнее вот от того, что я как бы скинул это, и вроде показал свою уязвимость, но при этом... Стало еще сильнее. А, ну, еще такой момент могу вспомнить, когда я подошел к одной девочке, начал ее открывать. Она такая прям, ну, реагирует вроде позитивно, но при этом стесняется и такая, типа, прям места себе не находит. Я ее продолжаю открывать, открывать, открывать, она встает убегает, короче, я поворачиваюсь, а там стоит я, парень. Нет, ну, была вместе с этим какая-то, наоборот, позитивная реакция, он такой мне, типа, классная попытка парень. Ну, я такой тоже, типа, я парень попался. Плюс, я подумал, бешак, бешак, бешак, Ну, как-то все равно, вроде бы, раз такой такая замешанная, и это позитивная, и ничего в этом плохого не было.